Привет! Вы на канале Bogdan Life. Да, Bogdan Life. Мы сегодня пришли к соседям. У нас да. вот такой вот живой здесь уголок. Вот такие вот красотули ходят. Ага. Да, здесь вот большие такие красотули. И красотки. Это Что вот так такие. Бодайте? Да, это вот бодайца. Мы зашли, она со всеми тут позами бодалась. Да, девочка такая бодучая. А там Камила не пускает маленьких сюда. Иди сюда, Камилочка. Давай позовем, и они будут сюда выходить. Давай покажем, какие красивые. А ну давай. Смотри, где они то вот. До живого уголка мы не доехали, зато доехали до деревни. Ну, Камила, скажи привет-привет. Привет-привет. Ну, отходите, не надо камушек. Камила, Отходи давай, пускай они выйдут. И мы посмотрим. Ох, так, а это как? Ну, бодается как. А это как? Не знаю, это, наверное, не бодается. А? Но любит трогать. Можно трогать, да? Не трогай. Коски. Кошки, коски. Да. Все свои. Коски Ох. Вот так. Ну, драка сейчас будет, да? Да. Ты смотри, она бодается. Не подходи, камилочка. Вот так затрагивает ее. Вот они маленькие красавцы! Боятся. Вы их испугали, они боятся выходить. Иди сюда. Кнопочка, иди сюда. Иди, иди хорошая девочка, иди сюда. Кнопка. Камилочка, они сейчас опять убегут. Все. Ну, а я злой ребенок пришел. Есть Есть. Не, не знаю, по-моему, снежка не знаю, если Нет. честно. Камиля! Дай уголек выйдет, Амилочка, иди сюда, зови сюда, уголечек иди сюда. Шнежка, иди, сюда. иди, иди красоточка, шнежка. иди красоточка, ой, ты кусаешься, да? шнежка, ты кусаешься? Шнежка. Шнежка. А это уже нас не боится, тут и Гита, и Зита, да, тут имена такие красивые. Вот такая красотка. А, вот такая. Уголек. Где уголек? Они кушать хотят. Уголечек. Красивый уголечек. Вот так. Вот так Уголек. На. Вот а, ага. Пальчики -ням -ням. кушают. Но, видишь, вы им покушать не даете. А травку им не надо уже. Хочешь все-таки мои тапочки скушать, да? Ну дай! Yeah. Камилочка, Это, она боится. И... Не знаю, а Хочу, вот да, смотри, снеж. сколько. Ой-ой-ой, выходи оттуда. Ты спряталась? Вот еще одна. Их тут много, вы кричали, они убежали. Видишь, сколько их там еще стоило? Вон мордашка. Нельзя туда залазить, ты застрянешь там. Решу, что ты. Нет. Пошел. Пошел. Так, может? Нет. Вот они так и хотят меня скушать. Да? да? Ты хочешь меня скушать? Красота. Да? У меня штаны вот такие вот зелеными полосками. И они хотят меня слупать. Вот, вот, вот, вот. Ты надо. меня перепутала с чем? С травкой? Да? Красота. Меня страшно перепутала. Вот такая красота. Ой! Что делать? Не. Кушают тебя, да? Кстати, мне уголек нравится. Нравится уголек? Черный пальчик. Я красота. Она смешка. смешка да? Пальчик придавит. Да, ты не ходи. Это туда. он. Да, это вот эта подача. Красота. Не Бодача, надо. Отходи. Не Ланчо. надо. Ланчо. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Благодарю лайк. Колокольчик. Да. Пока-пока! Пока! Будем дальше играть! Ага! Где? Вышел, да? Ой, красотулечка! Масенькие такие! Давайте еще посмотрим! Что кусает! Кусает, кусает, ой!